Привет всем! Among Us игра, в которой помимо выполнения заданий тебя могут увлечь и игроки, а зачастую их ники. Большое количество людей делают очень интересные имена. их много, поэтому я решил показать самые интересные и веселые ники в игре Among Us. Первый ник, о котором я хотел бы поговорить, это военком. Но игроки не просто пишут это имя, они еще и делают себя зелеными. После одевают военную фуражку, а если повезет, то игрок с этим ником еще и в чате призовет тебя в армию. Таким образом, скрасив картину. В общем, если ты будешь брать ник военком то, пожалуйста, не забудь подыграть игрокам, скрасив осенние будни. Тем более у меня уже выпал снег, да и до сих пор падает. Ну а я перехожу к следующему нику. Второй очень крутой ник ⁇ это цвет персонажа. Например, ты берешь ник черный, а сам становишься, к примеру, зеленым. Особенно крут этот ник, когда ты играешь за предателя. Некоторые люди пишут ник игрока для большей конкретики. И если вдруг тебя кто-то спалил на горячем, то будет писать, что это черный. Тем более, может еще и черный будет после этого всех обзывать. В итоге из-за спора в чате про тебя и твои деяния могут банально позабыть. Хоть это имя и хорошее, но есть и покруче, к которому мы переходим. Третий поистине уникальный и по-настоящему незаменимый ник. Это Путин. Тут же опять важно, чтобы как и игрок с этим ником, так и остальные люди, находящиеся в комнате, были веселыми. Будет круто, если сам человек с никнеймом Путин пошутил бы про налоги. Я думаю, что даже агро-игроки не отказались бы порофлить над этим именем. Ну а если иметь хорошую фантазию, то можно придумать массу шуток по этому поводу. В общем, на основную мысль я тебя навел. Дальше дерзай сам. А я перехожу к четвертому нику. Четвертый крутой ник это человек. Возможно, ты не понял, в чем прикол, и ты задаешься вопросом по типу Какая же суть этого никнейма? Тут же опять ответ прост: Во-первых, это имя интересно своим минимализмом. Также, если ты будешь убийцей и тебя заметят, то человек, который тебя спалил, будет писать, что это человек. Просто представь иронию происходящего. Тем более люди могут воспринять это как шутку. Мол, написали, что это убийца-человек. Так все же мы люди. Тогда, если повезет, то все скипнут или проголосуют за кого-нибудь другого, а ты продолжишь игру. Отличная таксика. Что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментарии. Но я перехожу к пятому, самому лучшему никнейму. Пятый и самый крутой ник – это просто буква «Я». Я думаю, что ты понимаешь, чем крутизна на одного ника. В общем, смотри, во-первых, если ты импостер, и кто-то тебя увидел, как ты убиваешь игроков, то тот может случайно написать, что убийца я. Я думаю, что это будет его последнее слово. Но если ты не импостер, но какой-то умник сказал, что убийца ты, и вся всякостадо ему поверили, то тогда будет анимация, что тебя выкидывают, и будет написано «Я не был предателем». Это будет как послание. Данный ник очень универсален и применений к нему очень много, так что все зависит от твоей фантазии. Мое дело довести тебя до мысли, а твое поставить лайк и подписаться. Ну а теперь ролик подходит к концу. Я надеюсь, что ты как минимум поставил лайк, так как сценарий данного ролика я пишу больше часа. Ну а ты на канале Чайок ТВ, на котором выходят ролики по игре Амон Пока. Я надеюсь, что все еще и описание посмотрят. Потому что я его поменял.